Друзья, привет! С вами магазин 812 фото и сегодня у нас на обзоре цифровая радиосистема от компании Комика Бум X. Так, сегодня мы с вами посмотрим на радиосистему от компании Комика и сравнивать мы ее будем, естественно, с первопроходцами этих радиосистем. Это компания Road, компания австралийская, и они, в принципе, первые, кто выпустили на рынок миниатюрную радиосистему цифровую, которая в виде прищепки просто цепляется на Человека, которому хотите записывать звук, у него встроенный микрофон, и вы сразу же пишете звук на приемник. Приемник ровно такого же размера. Компания Комика сделала похожую систему, но сделала ее даже двухканальной. Давайте посмотрим, что же они предлагают за похожие деньги, что лежит внутри, и самое главное, какой у нее звук. Сравнивая звук, мы будем с вами на протяжении всего ролика. На мне висит сразу же два микрофона и поочередно будет меняться звук. Но самое интересное, что звук будет подписан только как микрофоны А и микрофоны Б, для того, чтобы у вас не было предубеждения от названия бренда. Слушайте внимательно звук. Что из этого были радиосистемы А, что радиосистемы Б, вы узнаете в конце ролика. Все приезжает вот в такой вот довольно маленькой для радиосистем коробочке, но если сравнить ее с коробочкой от компании Rode, то коробочка, конечно, покрупнее. Но это неудивительно, потому что внутри нас ждет два передатчика и один приемник. А у компании Road здесь только одна пара, приемник и передатчик. Внутри двойной коробочки у нас внутри это все открывается на магнитике. Очень приятно. Обычно так только самые дорогие бренды делают. Инструкция. И сразу же нас вот так вот лицом встречает радиосистема. Приемник и два передатчика. К ним мы... Чуть попозже вернемся и посмотрим, что же у нас есть в комплекте. гель чтобы нигде ничего не промокало. Сверху у нас встречает на одной из коробочек специальная скрепочка. Нет, сим-карты туда не вставляются. Она нужна для перезагрузки ваших систем. И вторая коробочка с аксессуарами. Давайте быстренько посмотрим, что уже у нас поставляется в аксессуарах. Индивидуально запакованные две радиопетлички для каждой системы. Посмотрим на них чуть попозже. Во второй коробочке у нас идут две меховые ветрозащиты. К сожалению, только один кабель Type-C для зарядки, а аккумуляторы в этих штуках встроены, собственно, как у компании Rode. Но у компании Rode идет два USB Type-C аккумулятора для того, чтобы одновременно заряжать и приемник передатчик. Компания Комика немножко сэкономила и положил нам всего лишь один Type-C кабель. Учитывайте это. Либо заряжаем все по очереди, либо покупайте еще один или два кабеля. И два кабеля для подключения к внешним аудиозаписывающим устройствам. Черный на черный, двухконтактный на двухконтактный. Это идет для камер, для диктофонов и в большинство компьютеров. А вот такой вот черный на серый, все запомните, что серым всегда в аудиокабелях таких маркируется вход для микрофона в ваш смартфон. Он в принципе здесь и подписан, смартфон. И здесь картиночка, картиночка смартфон. И он четырехконтактный, потому что в наших с вами смартфонах вход под наушники и микрофон он сдвоенный, поэтому распиновка там немножко другая. Именно для этого нужен четырехконтактный провод для микрофона. Здесь приятно, что компания Комика положила два кабеля, потому что компания ROD кладет один красивый красный, но только для камер. Итак, давайте же посмотрим на сами приборы. Итак, по центру у нас приемник и по бокам два передатчика. Передатчик весит 29 грамм, а приемник легче на целых 10 грамм, он весит 19. Защелки обеспечивают крепление как на, например, ткань, на провода. Также размер этих защелок сделан четко под размер холодного либо горячего башмака. В принципе, точно так же сделали компания Road. Собственно, они сделали первыми. Очень легко и быстро вставляется в камеру, надежно там держится, не занимает много места и не добавляет абсолютно никакого веса. Передатчик чуть потяжелее. И если сравнивать его с передатчиком от компании Rade, он чуть более вытянутый, покрупнее. Но здесь есть и цветной экранчик. У компании Rad такого нету На передатчике мы можем видеть информацию о заряде аккумулятора встроенного, о том, сопряжена или не сопряжена э этот трансмиттер вместе с каким-либо приемником, громкость сигнала и включен либо выключен микрофон. Встроенных аккумуляторов у Комика по заверениям производителя хватает до 5 часов, а, например, у Rode они заявлены работоспособность до 7 часов. По внешнему и дизайну честно рот конечно выглядит чуть поаккуратнее за счет того что более правильная форма чуть поменьше деталей микрофон интегрированный в корпус и никак особо не выделяется а здесь комика как будто специально выделили его вот такой вот внешней частью при этом по функционалу у комики на самом передатчике помимо того что есть кнопка включения выключения также кнопка включения она отвечает за отключение звука например Человек, которого вы записываете, ему нужно отойти. Он нажимает на кнопку, выключая звук, и занимается своими делами, а вы за этим не подслушиваете. Это очень правильное решение, которое присутствует на большинстве радиосистем. На приемнике у нас также кнопочек чуть побольше, кнопка включения-выключения, и две кнопки, которые отвечают за громкость по канальному. Что очень важно, поскольку эта система... Двойная, то есть на два передатчика рассчитанная. Здесь у нас есть независимая регулировка громкости. А также кнопка включения и выключения по короткому нажатию может переключать э, режим выдачи звука через кабель. Моно либо стерео. Моно нам нужно, когда мы работаем с одним передатчиком. И стерео нам нужно, когда мы работаем с двумя передатчиками и хотим их разделить. Это нужно для того, чтобы каждый из ваших передатчиков вписался в разные каналы. Один в левое ухо, другой в правое ухо. Потом на монтаже мы стереодорожку разделяем на две монодорожки и по отдельности редактируем. Таким образом мы можем писать двух людей на одну камеру, а потом независимо их редактировать. Потому что один громче, второй что-то там почесал, это нужно редактировать и убирать. Помимо встроенных микрофонов, в этих во всех системах есть возможность подключения и внешнего микрофона через 3,5 мм порт. У компании ROD в комплекте такого микрофона не идет, а компания Comic положила нам целых две петлички. Давайте посмотрим на них. Компания Комика не поскупилась и положила нам в комплект целых две петлички. Самое интересное, что здесь есть специальная такая вот защелочка сбоку на микрофоне, на джеке, для того, чтобы когда мы вставляем наш микрофон, эта защелка дополнительно фиксировалась в корпусе и не давала возможности случайному выпадению кабеля, чего, например, нету на, на радиопетличках компании рот Очень популярно использование не вот таких вот защелок, а обычно такая закручивающаяся гаечка. Но, видимо, компания рот посчитала, что либо дизайн недостоин выпирающего металлического элемента, либо потому что не хватает места. Сам капсуль петлички сделан из металла, аллигатор также из металла, ну вот такой вот довольно крупненький. А также приятно, что пролоновая ветрозащита, которая надевается на микрофон, оснащена резиновой прокладкой. Пролоновая ветрозащита одевается плотно и удобно. Ну и нужно же было проверить петлички, которые идут в комплекте. Петлички у нас две, радиосистемы мы сравниваем две, поэтому я каждую петличку возьму в каждую из радиосистем, чтобы вы не понимали, где какой звук. И давайте послушаем, как же будет различаться звук между двумя петличками на разных системах. И вы также можете сравнить, насколько изменился звук в сравнении со встроенным микрофоном. Раз, два, три, тест. Раз, два, три. Помимо того, что мы можем вставить микрофон петличку, если мы хотим, чтобы на человеке, которого мы пишем, висела не вот такая вот огромная штука на прищепке, а... Уже привычный для всех маленький петличный микрофон, а коробочку мы можем либо положить в карман, либо повесить на пояс. Либо, что очень удобно, например, если мы снимаем свадьбы и хотим, чтобы вашу невесту было так же слышно, вот эта штучка вешается на заднюю часть платья. И что хорошо, она весит всего лишь 30 грамм, и она не будет оттягивать платье, как классические радиосистемы от компании Sennheiser, Sony, Rode и прочих, вес которых мог доходить до 200 и даже 250 грамм. Также компания Road и компания Comica кладут в комплект меховую ветрозащиту. У компании Comica две вот такие вот меховые ветрозащиты, которые крепятся через отверстие на резиночке. Чем это хорошо? Ее можно поставить как на микрофон, который встроен непосредственно в передатчик, так и можно нацепить и на петличку. Надевается это все, если честно, не очень удобно и не с первого раза. Вот такая вот забавная штучка у нас получается. Компания Рот тоже кладет меховую ветрозащиту. Если компания комика кладет их две штуки, потому что у вас двойная система, два передатчика, компания Рот кладет тоже две штуки. Но система у нас одинарная. Видимо, компания Рот не совсем нам с вами доверяет и догадывается, что одну из них мы с вами потеряем. Она работает только для встроенного микрофона. Здесь есть специальные такие пластиковые защелки, которые цепляются в специальные отверстия. И выглядит это все на радиоприемнике чуть поаккуратней, чем вот этот вот одуванчик. Итак, тест на ветрозащиту. И внешне можете посмотреть. У компании Рот это выглядит все поменьше, по поаккуратней. У компании Comica это вот такая вот прическа в виде одуванчика. И надевать гораздо проще у компании Rode и гораздо сложнее у компании Comica. На этом комплектация у компании Comica заканчивается. А у компании Rode остался еще один козырь в рукаве. Это вот такой вот маленький неопреновый чехольчик на липучке куда помещается приемник передатчик проводочек и одна либо две ветрозащиты. Аккуратненько убирается и прячется ваш рюкзак. Компания Комика почему-то не позаботилась о транспортировке своей радиосистемы и говорит, кладите ее как хотите. Что немножко не похоже на компанию Комика, потому что, например, у нас продаются обычные радиосистемы от компании Комика, и... Собственно, мы начали их продавать по той самой причине, потому что звук и системы очень похожие по качеству с остальными производителями, но при этом они кладут очень приятные чехлы в зависимости от моделей. У старших версий это пластиковые кейсы на защелках, у младших версий это тряпочные на молнии. Ну и немножко про систему, которая используется в мозгах этих радиосистем. Это передача звука через 2,4 Гц. Это та же самая частота, через которую работают ваши Wi-Fi роутеры дома. То есть, это цифровые радиосистемы. В чем же плюсы этой системы? В том, что у вас нету больше никаких антенн, которые вы видели раньше на обычных радиосистемах. Они вам теперь не нужны. То, что это исключительно цифровая передача сигнала. То есть, у вас в момент передачи не может ничего подмешаться. Поэтому сигнал у вас либо есть и он абсолютно чистый, либо его к сожалению нету, потому что передача не идет. никаких дополнительных помех и наводок на этот звук уже не может быть. Но поскольку используются более узкие частоты, то радиус действия и пробивная система этого сигнала значительно ниже, чем у классических радиосистем. Но и качество звука, как правило, у них гораздо выше, и потенциал также выше. Так, тест микрофонов на дальность. Здесь надо очень важно сказать, что очень важна дальность, расстояния от приемника до передатчика. В данный момент я нахожусь в 7 метрах от камеры, и сейчас буду уходить туда-назад. Очень важно перекрытие передатчиков своим телом, Туда я буду уходить спиной камере, поэтому буду перекрывать передатчики, и звук оборвется гораздо раньше, чем когда я буду идти обратно, и у передатчиков будет прямая видимость. Это надо при съемках всегда учитывать. Пока я хожу, буду считать шаги, дойду примерно до 30 метров, до 30 шагов. И пока я хожу туда-сюда, вы обязательно напишите в комментариях, какая система, на ваш взгляд, какая. А в конце ролика вы узнаете, были вы правы или нет. Итак, пойдемте. Сейчас я в семи шагах и продолжу. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Здесь надо учесть, что в целом 30 метров это довольно неплохая дальняя. репортажи на длиннофокусные сняты либо уже съемка со скрытой камерой, там пранки и разного плана такого, другие съемки. Если вам нужна дальность и стабильность побольше, в этом случае лучше выбирать классические радиосистемы, которые уже большего размера, с антенками, которых сложнее спрятать. Но работа на дальность у вас будет гораздо лучше. Эту систему надо понимать, подо что вы берете, и в принципе эта радиосистема отвечает в большинстве стандартных ситуаций, поскольку такое большое расстояние и пробитие через большое количество людей, либо стены, очень редко когда нужна. Здесь мы выиграем за счет компактности и мобильности. Помимо того, что вы можете использовать эти радиосистемы со встроенным микрофоном, вы можете подключить петлички сюда, также вы можете использовать эти радиосистемы как дистанционная радиопередача какого-либо другого звука микрофона. Например, вы можете взять микрофон Пушка, повесить его куда-то повыше, прицепить к нему радиосистему и дистанционно передавать ее в камеру. Для некоторых ситуаций, например, для короткометражных фильмов, это может быть очень и очень удобно. Также по внешнему дизайну комика выглядит попроще, ощущается чуть подешевле. И на ощупь она такая немножко пустая внутри. В отличие от Road, который чувствуется более плотной и более насыщенный внутри по конструктиву. А, соответственно, чувствуется и чуть подороже. Ну и в заключение нужно обязательно сказать про цены. А цены очень интересные. Радиопетличка одинарная от компании Road и двойная радиосистема от компании комика в целом на сегодняшний день стоят практически одинаково. При этом у комики вы получаете... Два передатчика и один стереоприемник с возможностью разделения на каналы. Также вы получаете в комплекте целых две петлички, но у вас нету, например, чехла. У компании Rot вы получаете не китайцев, а австралийцев, только одну систему, без возможности ее расширить на двойную систему и не получаете никакую петличку в комплекте. По звуку. Весь ролик вы слышали этот звук немножко анонимно. Настало время раскрыть карты. Итак, под маркировкой А вы слышали радиосистему Комика, которая сегодня на обзоре, и под буквой Б вы слышали Роуд. Обе петлички были на, на одинаковом расстоянии, обе петлички были настроены на максимальную громкость, и самое интересное, на камерах была выставлена одинаковая чувствительность. А это значит, что обе петлички на максимальной громкости они выдают одинаковую громкость. По регулировке громкости, кстати, интересно, что у Рот есть всего лишь три настройки громкости, а у компании Комика есть возможность регулировки громкости в 12 ступеней. Итак, напишите нам обязательно в комментариях, чей звук вам понравился больше, и как вы считаете, чей комплект вы бы сами себе бы приобрели. Ну, а на этом у меня сегодня все. С вами был магазин 812фото. Обязательно навещайте нас в магазинах, навещайте нас на сайте и в социальных сетях. Удачи!